Можно проявить здесь творчество и своими руками сделать близкому человеку какую-то э, рамку его любимого снимка семьей. Это очень понравится. Одно также из самых интересных решений, которые оценит домовитый козерог – это искусственный камин. Подумайте об этом. И хочу вам также напомнить, что на моем канале вы найдете еще много полезной информации, посвященной другим